Здравствуйте! С вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Сегодня мы с вами поговорим о таком заболевании животных, как отодектоз. Ну, ушная чесотка. Вот. Нам поможет в этом рыжик. На его примере мы все это дело разберем. Что такое отодектоз? Отодектоз это ушная чесотка или в ушной раковине животного развивается ушной клещ. Есть отит, воспаление среднего уха, они разные бывают, сирозные, катаральные, гнойные, запущенные, всякие-всякие-всякие. Отит. Всякие, всякие. Это одно заболевание, о котором мы, возможно, поговорим попозже. А есть отодектоз ушной клещ. Мелкий такой паразит, который развивается в ушной раковине, вот, может проникать поглубже, может, значит, здесь находиться, чаще всего находится в ушной раковине. Основные Признаки от адептоза. Первое, что бросается в глаза вам, владельцам, не специалистам, что животное начинает трясти головой. Через некоторое время, очень скоро, он начинает чесать ушную раковину задней конечностью, чешет, чешет уши, до того, если не обращать внимания, ну, 3-4, 5 дней, если не обращать на это внимания, то он расчесывает вот здесь аж до крови. Порой бывает, что значит оба уха. Если заглянуть в ушлую раковину, посмотреть внутри, вернющим признаком, без микроскопического пока обследования, вернющим признаком будет того, что там будет чернота, черные струпья, содержимое ушлой раковины, либо под сильным увеличением, либо под слабым увеличением микроскопа, он хорошо виден, этот клещ, мелкий белый товарищ, в кавычках, скажем так, и их там при огромнейшее количество, он развивается и находится там в ушной раковине и ходит ну, по, сколько, по коже, и может чуть-чуть заходить под кожу, чуточку. Вот. Идет большое раздражение кожи и ушной раковины, и это довольно, скажем так, болезненно и неприятно, поэтому кот чиш Давайте я уже и заодно расскажу о том, как бороться с этим. Вот врач поставил диагноз отодектоз. Ушной клещ. Все, больше ничего, остальное все нормально. Есть много препаратов, которые способствуют лечению этого заболевания. Лосьон барс, например. Прекрасный препарат. Закапываем по инструкции ушную раковину, некоторое время поддерживаем, почистили ухо, это делает врач в клинике, либо он дает рекомендации, в дальнейшем вы сами будете этим делом заниматься. Ватные палочки не пойдут, потому что они слабоватые, а вот что-то такое плотное взять, спицу какую-нибудь, проволоку э, столистую, или накрутить вату, турундочку, накрутить вату и этой ватой э, чистить ушный ракет. Почистили ухо, все, какое-то время подождем, подсохнет, так все нормально, все хорошо. И минут через 20, может быть через полчасика, есть множество капель. Если будете спрашивать в зоомагазинах, будете спрашивать, мне, пожалуйста, ушные капли с противоклещевым эффектом. Все, там девочки знают, они дадут вам. Вот. И вы согласно инструкции капаете, потому что все индивидуально, капаете необходимое количество капель в ушную раковину, закапали, сложили вот так вот ушную раковину, подержали и можем держать. Вот, главное, что сложить. И второе, независимо от того, есть ли во втором ухи, нет ли это делать, все, все равно с профилактической целью необходимо сделать и второе ушко, тоже закапали, сложили ушную раковину, вот так, подержали немножечко, 5 секунд, 3 секундочки, подержали, все, все, он потрясет головой, естественный процесс будет, и все, и вот так вот, согласно инструкции, 3-4 дня, значит, можно покапать. Есть замечательный препарат Ивербек, Ивербек, это мощнейший наш ветеринарный антигельминтик, который бьет экта- и эндопаразитов. Он бьет ушного клеща, он бьет наружного клеща, которого много, он бьет в шей, он бьет блох, все, эктопаразитов. И эндопаразитов, то есть которые внутри животного развиваются токсокороз и все такие и прочие. Все это выходит. Можно сделать при этом заболевании, можно сделать перестраховаться там, и вербек. Ну, Зировочка там, все согласно веса, все там написано в инструкции. Вот 0,1, 0,2, 0,3 мл, в зависимости от веса животного. Можно сделать и, и Это лечение тогда будет комплексным и тогда будет лучший эффект при лечении от адактоза. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Всех благ, всего наилучшего.